Однажды была одна семья мама, папа и пат и я. Когда мы выросли, мой, мой пат стал кузнецом. Я тогда, ну, как пожил у мамы, и тогда умер мой отец. Он сказал то, что то, что у него есть дом и отдает наследство с домом мне деньги мы поделились потом пополам я уже поехал в этот дом потом потом когда я поехал я не убирался итак начинается мой первый сериал мальчик против зомби Хорошо, просмотра И хорошего вам дня Так, вроде мой пат ушел Как он и говорил а, Он мне дал Оружие и так далее Только на деньги Я все деньги потратил На На его вещи Чтобы он мне сделал вот это. Ну как почти, почти я ему отдал деньги чтобы он взял себе на учебу, Это раз два, я дал маме, три, я ему дал нам на детали. Он мне еще скидку сидел. Ну на некоторые вещи он скидку большую сделал. Например, вот Лоп лопат ой, не лопат, давайте вот это, деревянный топор должен был где-то 10 и так далее так ну, где-то 10 примерно должен быть мотыга должна быть 2 это 3 это 4 это 5 и вечер на коже так а... ой. я покопался куда-то не надо буду ждать ночь он тут где она? где ночь ой, ой что позит опять походу же. Эй, ушел Какая-то еще фрочи слизи Какая-то попала сюда Выкинем лучше Ну, как отец мне и говорил То, что Тут Не очень Дом такой себе поломанный Паутину еще надо упасть. Буду убирать Как раз до самой ночи берусь а для вас это будет одна секунда значит 3 раз, два. три. а я я я ночь и летучий мышей сон надо провязать от них закроем дверь но ну, я уже упал тут и там две убирайтесь убирайтесь убирайтесь сомби а почему на 3? Ну хорошо, что не 5 я бы не справился. А, что такое? А откуда я тут? Ой -ой. А я могу их вот так, по одному вот так, гуманить и все. Кстати, да. А нет, они все равно самые сильные. А ну, ушли. Нет, нет, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя. Сюда нельзя. Сюда не он ушел, незаконный человек. Он ушел, нет, нет, нет, нет, нет, нет, я тебе не дам, я тебе не дам. Да, все, фух, фух, фух, фух. Так, все, тут все. Да, тут все, фух. Где я буду по деньги? Ладно, подумаю. А этом я себе оставлю. Кто платит, возьмет на деньги. Ладно, Молодец. я жду деньги. Опа, откуда-то у меня появились 400 рублей. Так, по что я буду прокачивать в защиту или не в, со... не в защиту? Ну давайте в защиту. Так, раз, два, три, четыре. Как раз. Все по правилам, все по правилам. Хотя бы одежда есть. Так, зомби пока что нет, жду их. Так. Ну что, сколько времени? О, опа. Зомби появились. Ой, ой, хорошо, что но мне было понятно то, что они бы мои машины уже давно бы пошли. Ну шли. Эти я сильнее вас. Так, будь я пока что там дома. <сох> я могу так по одному вот, так вытаскивать их. и так избивать Так, надо максимально. Ну, куда вы все делать? Э! Где? Давай. Давай. Зомби. Зомби. Зомби. Да. Вытащил еще одного. Бьем, бьем, бьем, бьем, бьем, бьем. Почему они такие сильные? Я не могу их убить. О, морковь. Что я могу смотреть так посадить? а ха ой дурак. Он сам паутин. Кстати, а паутина хорошая. Так что мани, мани-мани. Ну все, я уже получил свои мани 20 опять. Так, теперь я могу купить. Так, одно мое. Потому что у меня было четыре, а там стоило три. Во. Я лучше так сниму, чтобы использовать только на войне. Ждем еще Зомби-зомби-зомби-зомби. Так, эм, ко мне проходил пат и там. Рапику починили, я ему дал. А, забыл дать. Я забыл дать ему. Побежал к нему. Я побежал к нему. Так, я ему ходе отдал эти деньги. Буду ждать, когда придут зомби. Жду, жду, жду. Так что опять? Вон. о! вот они! идите сюда! идите сюда! идите сюда! идите сюда! так! заходите в дом! заходите! так! отходите! отходите! отходите от меня! Скрыл. закрыл закрыл! вниз! Бенесп... ау! закрыл и по одному. Так, получи, лучше. Покажу, как тогда, когда, когда я их, я их подешь Так. Я еще руками вот так капельку так по тут. Только по по по по черных, по по потолок белый. по мне дали 5 250 оплей это хорошо О, ой. у меня было 5 дальше что я могу купить 74 да не давайте лучше под накопим еще две штуки еще и, все. и всем пока с вами был Паванта Салнухин, седьмой Кали, Май, Манка.